Приветствую всех из Финляндии. Как вы можете видеть, я нахожусь в очередной для меня парной сделанной. То есть здесь в данном случае используется уже не как в предыдущей бане была альха, то в этой уже осина. Но все же это не хвойные породы деревьев, а все-таки лиственные. Поэтому немножко дорого-богато, скажем так. Что хочется сказать по отличиям. По отличиям, конечно, цвет светлый. Слишком, ну, будет так, немножко марка, и все. Это всего лишь, не более того. Значит, как вы можете видеть, здесь будет стеклянная перегородка, то есть часть это все-таки с вагонкой есть, и гипсокартон. Здесь будет стекло, и там стекло, и, соответственно, дверь стеклянная. И люди, когда будут сидеть на полках, то есть все помещение будет просматриваться. И также можно будет смотреть... В окно. Ну это такая тенденция, то есть я встречаю два варианта, либо, либо будут такие полустенки, либо полностью стеклянная, вообще без стены, вот как в прошлом варианте было кстати так. На самом деле, если брать э, с такой профессиональной точки зрения и монтажа самого по себе, то вот этот вариант он немножко сложнее, все же чем просто была бы обычная стенка. То есть чуть-чуть посложнее, но это такие детали и тонкости. Значит, что еще к отличиям данной парилки можно отнести? Это здесь присутствует немного другая модель светильников точечных. То есть такую я встретил первый раз. Здесь есть подсветка под каменкой, то есть когда люди подкинут пар, то он будет, ну как бы он практически этот светильничек над каменкой. И пар даст ну такой красивые образы, скажем. То есть эстетически это получше. Остальные светильники, они в отличие от других, где вы видели там частенько, я просто сверлил отверстия и проводки выпускал. Да, электрики потом сами эти линзы вставляют. То здесь нужно сделать немножко по-другому. Тоже, опять же, это все добавляет немного больше по времени. Потому что нужно найти там сверлышки таких размеров, таких размеров. И когда я иду делать, я вроде как настраиваюсь на стандартный вариант. У меня есть то-то, то, то, то, то. И тут бац, попадается что-то, оно вот выходит из стандартного варианта. То есть это нет ничего невозможного, просто когда ты знаешь, ты готов. А когда не знаешь, бывает зачастую приходится ради того, что вот заказчик купил такой вариант, да, еще съездить в магазин, докупить сверла, там нужные диаметры, и все вот только таким образом. Ну, на самом деле, достаточно интересно. И у этих светильников есть интересный Плюс, скажем так, если те линзы стандартные с проводочками, которые я выпускал, монтируются и их видно, скажем, за вагонкой, то здесь, наоборот, мне пришлось просверлить, немножко сделать зенковкой и углубление, и эти светильники, она, они находятся выше вагонки, то есть стоя с того места, где камера, да, и смотреть, вы не увидите. Вы увидите просто свет, который падает на стенку. А откуда он будет совсем непонятно. Откуда, где находятся светильники, пока не подойдешь поближе. То есть, в принципе, такой достаточно интересный вариант. Что касается вот именно мнения людей и выбор их размера. То есть, зачастую это определяется либо размером их дома, да, и их потребностям. Это первый вариант. И второе дело, это когда есть две категории людей на самом деле. Одни есть приверженцы. Бани, то есть им нравится, они изначально строят дом и хотят, чтобы была ба баня. Да, то вот эти люди, как правило, как в данном случае, здесь у меня были такие определенные условия, вот прям по размерам светильники. Вот э, стока нужно отступить от стены, потом между светильниками столько стока. Этот это должен быть там, который над парилкой, он именно... И такой размер, и такой размер у меня есть. То есть они все должны быть четкие. Там под полки здесь с полками немножко другая история, нестандартная. Потому что они здесь значительно выше. Почему? Потому что э, заказчик ну, не совсем такого, скажем, большого роста. да. И человек сразу видно, что он любит пар. И любит баню посещать вообще само по себе. Поэтому здесь вот эти размеры больше двух метров. То есть где-то 205-206 метров сантиметров в эту сторону то есть свободно человек чтобы мог лечь на верхний полок. и вот это вот одна категория людей но также и встречается другая категория людей которые делают наоборот где-то метр тридцать метр сорок такие ну примерно я образные такие размеры говорю что там никаким образом не ляжешь то есть если только ноги там, я не знаю, согнуться. но смысл не в этом при разговоре люди говорят так что ну вот смотрите я строю новый дом. Да, почему? Дом с баней само по себе при продаже это будет более ликвидно. То есть никто ни, никогда не пишет какой размер этой бани. Да, ну Просто само по себе, по факту она либо есть, либо ее нет. Поэтому но ну человек говорит о том, что он там допустим жил все время там с баней и так далее. Но у него могут быть какие-то проблемы по здоровью. Либо просто ну да ему не по, не по приколу париться. Вот и все, не хочет он греться. Он в лучшем случае там сходит там, два раза в год. Вот, и на этом закончится. И поэтому он говорит, зачем мне большая парная? То есть это же место, которое нужно обогревать и которое забирается от жилой площади, по сути. Поэтому, когда человек со, сам изначально уже знает все свои критерии, то в этом случае строят вот именно маленькие банки. Вот и все. То есть простые, простые правила. И остальное уже как бы отличий особо никаких больше не встречаю. Выбор цвета вагонки, качество вагонки, это вообще никак на скорость не влияет. Что касаемо пароизоляции и всех вот этих узлов, это как раз таки я, наверное, отнесу следующим образом. Это очень сложная схема в каркасном доме. Здесь, чтобы разобраться, очень серьезно нужно поскрепить мозгами. И причем у меня как бы, как вот в данной парилке, допустим, ну вообще, скажем, душ и сауна здесь находится я первый раз встретил э, ситуацию когда в душе есть дверь то есть у меня не было таких поэтому пришлось там уже немножко думать по-другому и каждый раз в каждом проекте что-то меняется что-то по-другому приходится тут нужно делать по таким принципам а там по другим принципам поэтому сказать вот как бы выдать такую волшебную таблетку у меня не получится а просто дело в том что люди все начнут Брать это как, скажем, руководство для использования. На самом деле просто есть некие базовые принципы, а есть те, которые постоянно видоизменяются. То есть там будет зависеть в зависимости от тех или от этих условий. Поэтому я сделаю подробное видео про пароизоляцию, что в бане, как ее собрать полностью в баню и сделать правильно пароизоляцию, так и душа. Душевой, с душем там еще сложнее все, с одной стороны, вот, поэтому, но это будет уже э, после 100 тысяч подписчиков, потому что сейчас, ну, бессмысленно мне делать э, для узкого круга, потому что люди никто особо там не смотрят, даже не хотят посмотреть предыдущие видео и задают вопросы одни и те же, поэтому, как бы, вот как будет, наверное, больше 100 тысяч, тогда вот и сделаю я это видео. А на этом хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!